Всем привет! Сегодня у нас будет такая кратенькая лекция. Мне хотелось бы для правоведов, которые сейчас приходят присоединяются на наш канал, назову еще раз, наш канал называется... Портал 713, Путь к свободе, я его ведущая Хмелькова Ольга. Я хочу вам, ребят, дать такое пояснение: что все, кто копаются сейчас в законах и пытаются сопоставить, какие законы легитимные, какие законы нелегитимные, на что опираться, на что не, на, не опираться, я вам скажу следующее что начиная с царской России, да, начиная с переворота большевиками в 1917 году, у нас вся власть нелегитимная, поскольку эта власть не была провозглашена народом. В той мере, в которой мы говорим с вами сейчас, да, у нас император обладал сувереном, суверенитетом, и он был держатель суверенитета, да, и его полномочия подтверждались как раз таки артефактами, да, это скипетр и держава. Вот, которые подтверждали его права на суверен, да, скипетр круглый был, это шар, да, владею всем миром, и держава, это как, как булава, держава, да, то же самое, что и в римском праве, при римском построении мира это были, как они называются, да, господи, забыла, забыла, ну, в общем, не важно, определенные атрибутика власти, да, который как раз таки говорил, что могу и треснуть, если что, да, то есть провозгласил применение силы естественного права. Вот. Ребят, вы должны понимать, что по большому счету у нас со времен Первого Рима ничего не изменилось. И построение власти всегда идет, был Первый Рим, да, был Второй мир Рим, был Третий Рим, Москва, Третий Рим. Вот. Поэтому, чтобы вы тут сейчас не говорили о легитимности документов, как было создано, что эта власть легитимна, это нелегитимна, туда куда-то какие-то конституции копаете, еще что-то копаете, это бесполезно, потому что само по себе... Власть суверенитета, это власть, суверенитет должен быть перед кем-то распределен, да, на кого-то распределен. Большевики отобрали этот суверен, суверенитет отобрали у царя и распределили на весь народ. да, То есть каждый член народа, каждый человечек стал носителем суверенитета. Понимаете, да, что произошло? То есть они отобрали у одного но на самом деле, на самом деле, что произошло, это было тоже нелегитимно. Почему? Потому что был военный переворот. Да, его там захватил Ленин, и же с ними там, и так далее. Был военный переворот. Дальше все, что мы наблюдаем, начиная со времен царской России, это все военные путчи, военные перевороты. То, что было в семнадцатом году? Потом двадцать четвертый год, двадцать второй, двадцать Потом пришел Сталин, тридцать четвертый год. То же самое, был военный переворот. Сталин также захватил власть. Понимаете, так же было, просто об этом источники умалчивают. Вы пойдите, почитайте в библиотеках, все же это на поверхности лежит. Дальше, смотрим, 91 год, год, да, 54-й год я еще забыла, вот, там то же самое было. Просто вам половина не освещали, что там, как Хрущевы менялись, Брежневы и так далее. Там тоже были перевороты, смотрите, Брежнева закололи до смерти, товарищ умер непонятно от чего, он вообще был мясоходящим, он язык уже лыком не вязал. Вот, и, и посмотрите дальше, последовательно, всех так же, по схеме Брежнева, всех также свели в могилу. Сталина убили, в прямом смысле это уже доказано давно, просто это не афишируется нигде. Все, везде власть менялась. Как? Ничего никакой народ не избирал, понимаете? То, что большевики раздали суверенитет народу, где этот суверенитет, где, как народ может использовать суверенитет. Я вам еще раз говорю, правоведы. Послушайте, пожалуйста, меня а, и подумайте по, на такую тему, что если вы говорите о, о каких-то правах или обязанностях, да, или о каких-то свободах, то под свободами, правами и обязанностями должен а, лежать некий регламент, некая инструкция, как эту свободу, право или обязанность человек может реализовать. Поэтому все законы, когда пишутся, да, хорошие юристы про это знают, что если написан закон, и в нем, в этом законе прописана обязанность, если мы возьмем жилищный кодекс, допустим, Российской Федерации, да, самый яркий пример, и там 153 статья прописана обязанность, ну, может быть, я статью там сейчас переврала, не суть, там прописана обязанность, что собственник жилого помещения обязан нести время расходов, да, за общее имущество. Хорошо. Покажите мне инструкцию, как он обязан это делать. Понимаете, у нас вот сейчас все жкх ссылаются на эти статьи, что, а, вот же, прописано, собственник обязан. Да, ребята, но в правовых коллизиях есть такое, такое понимание, как инструкция по обязательству. Договоры для чего делаются? договоры почему вот гражданский кодекс российской федерации вас вынуждает делать договоры по уплевательница чтобы был договор потому что в договоре и прописывается как будет ваше право реализовано и как будет ваша обязанность реализовываться по каким датам по каким дням по каким этим то есть все четко должна быть инструкция регламент если нет регламента ребят все, это не работает, этой нормой права можно не пользоваться. И это прописные истины, я вам говорю, ничего здесь такого нет. Все, все юристы об этом знают, что если не прописано, значит, а как? Вы меня обязываете, а как вы меня обязали? А тем более без договора, да, у нас сейчас. То есть вы обязали платить за свет, а как вы обязали? По каким таким условиям, да, на каком таком основании? То есть, ну, непонятно. Вот, поэтому... Что касается э, наших нормативных актов, да, если нет обязанностей, не прописаны в инструкциях, если не прописаны права, если не прописаны свободы, тем более у нас э, слово су суверенитет, да, что человек является носителем суверена, где дальше прописано, как он этим сувереном может, э, суверенитетом может распоряжаться? Где это прописано? Нету. Нигде это не прописано. Понимаете, о чем речь? Раз это нигде не прописано, значит, это не нереализуемо. Значит, на территории Российской Федерации это не работает. Раз это не работает, значит, можете делать все, что угодно, и собирать этот суверенитет обратно. Как они и делают, как они и собирают. Они собирают через выборы. Нужна ваша явка. Да даже если явки не будет, за вас все равно кто-нибудь в этом вот душевой книге, в журнальчике распишется, и все, что якобы вы явились. А потом ваши бюллетени в урну выкинуты, на помойку отвезут. Понимаете, они нафиг не нужны. Нужна явка. Вот они собрали одним слоем суверенитета, потом у нас э, референдумы то же самое проводятся. Понимаете, вы на... здесь отдаете свое право голоса да, на каких-то там выборах. А на референдуме вы отдаете свой суверенитет. Все. Понимаете, а как вы его можете реализовать? Вот все ходят и пишут, я суверен, там носитель суверена, тра-та-та. Какой ты носитель? Ну Но как ты его будешь реализовывать? Вот объясни мне, пожалуйста, как, если механизмов в законах нет. Вот, вот так вот я вам предлагаю читать законы, да, то есть если нет какого-то определенного регламента, да, инструкции, правил, как это все реализовывается, значит этот пункт закона просто не работает, не действует. Смотрите глубже. Значит, что касается власти и ее легитимности, ни одна власть сейчас не нелегитимна вообще, начиная с 2017 года. царской России тоже там надо покопаться, да, как Романовы встали на престол, кто такие Романовы, да, и корни у них идут из Германии, что они там себе переименовали как Романовы. Тоже захват власти, ребят. Поэтому про царскую Россию тоже мне не говорите ничего. Царская Россия тоже нелегитимна. Про все остальное, если копать, да, то я вам скажу следующую штуку, чтобы вы понимали что все вот эти вот законы, которые сейчас у нас не работают, правильно они не работают, потому что они не, не соответствуют Слову Божьему, вот, и они не будут никогда работать, они не приживаются в, в обществе, и они не приживаются а, даже у исполнительной власти, потому что выучить это невозможно, потому что это законы пустые. До 1886 года у нас была совершенно другая цивилизация, у нас были совершенно другие люди, использовали совершенно другие технологии, основанные на эфире, Основаны на магнитных, индукционных, всяких выработках энергии, да, и все двигатели были основаны, и в том числе и правые были двигатели, вы знаете, да, паровый паровоз до сих пор нам показывают по телевизору, и а, трамваи все ездили на индукции, все ездили на магнитных механизмах вот и сейчас эти технологии они известны просто они не используются первый кто эту технологию продвинул в массы и сделал на этом коммерцию это был товарищ сименс который приехал на торговую выставку в москву и показал первый свой магнитный паровозик который возил всех катал катал людей по этой торговой ярмарке вот, в каком-то там, я не помню уже каком году, да, ну 1800 какой-то год. Вот, ребят, но ну изучайте историю, пожалуйста, и вы увидите, что общество жило по другим законам до 1886 года. Дальше случился переворот в котором божественные законы были изъяты из общества, в котором большевики начали, да, за 3-4 года это все изымалось, в котором большевики начали в срочном порядке проводить какой-то ликбез. А какой такой, простите, ликбез? Если во времена Чарли Чаплина были сотовые телефоны, если люди пользовались такими технологиями, да, беспроводного электричества, эфирного электричества, о каком ликбезе идет речь? Мы, мы же не тупые были. Вот, а оказывается, что все, всем стерли память определенным газом, да, была определенная газовая атака, об этом тоже есть, а, почитайте документы военные, сейчас очень много гриф-секретности снимается, время прошло, это все можно достать, если задаться определенной целью, это все можно поизучать, вот. Поизучайте, и вы узнаете, что да, люди э, владели тремя видами наук, ну, не, тремя видами буквицы, я бы так сказала, да, была светопись, которая была доступна асам. Э, асы это волхвы, да, то есть это просветленные учителя, скажем так, которые вообще владели законами, они жили по Слову Божьему, вот. И эта светопись состояла из 149 букв, да, в том числе и буквица несла в себе образы. Вот, и все говорили на одних образах. И поэтому технологии у них были другие. В согласии с природой, с мирозданием. Для человека для человека уже была, был санскрит. Санскрит – это урезанная светопись. Там было 102, 102 буквы. Вот. вот он был кон. Коном обозначены. То есть у, у асов была светопись. Светопись – это просто слово Божие. Там все было понятно. Живешь в согласии с мирозданием и пользуешься всеми технологиями тебе понятно как устроен этот мир все правила все законы все этого все правила все этого мира все было известно ребят нам было известно нам не нужны были вот эти законы которые мы сейчас знаем следующий этап это было для человечества это были уже а, санскрит да? а, для людей было создано еще ниже до да? была создана буквица славянская которая 47 или 49 букв имела вот для для жителей, до да, вообще был алфавитом еще было все проще понимаете и тут резко люди владели такими технологиями тут резко куда-то все делось и почему-то большевики озаботились ликвидацией безграмотности интересный вопрос да как это так произошло и а, если вы поищите внимательно да, то первое до чего мы докопаемся, это 1600, не помню, 30 какой-то год, морское право появилось. А до этого что, законов не было? Не было, ребята. Морское право для кого появилось? Для морских для морских территорий и островов. Да? И потому что мореплавателям надо было как-то там разбираться. Да? Там законы Божии не особо работали. Поэтому, опять же, закон, что такое? То, что законом. А законом у нас буквица обычная, да, для простого э, люда, для жителей, вот, которым не надо вот этим всем владеть, им попроще надо, они, не, они рабочие люди, да, им надо попроще, рабочий класс, вот. Но наши посчитали, что надо оставить только дебилов, которым надо там 32 буквы оставить, да, или 33, и все, и больше им ничего не надо, вообще, и причем половина букв позаменять. Вот так создалась наша азбука. Понимаете, то, что нам сейчас детям мучат. И когда люди отупели и потеряли доступ к знаниям, что надо делать? Они начали беспредельничать, они начали какое-то бесчинство творить. Да? Начали списаться потихонечку, быстренько, в экстренном порядке какие-то законы. Если вы посмотрите, где первые законы? В царской России. А царская Россия, это как раз таки и было вот это время, 1886 года до 17 -го года, 22-го, да? когда там революция была да, с большевиками. Быстренько все это там начало писаться, потом подхватила это все наша советская власть, да, большевиков, и, да, а сейчас, посмотрите, что в РФ и творится, сколько законов, посмотрите на там четыре там 4,5 миллиона практически, да, постановлений, нововведений, отменений, там еще и всего-всего, возможно в этом разобраться? Невозможно. Даже нормальному человеку с огромным кругозором, да, с шикарной памятью невозможно в этом во всем разобраться. Это какой-то кошмар. Для чего это сделано? Да сделано для того, чтобы вогнать вас в депрессию, отбить всяческое желание познавать этот мир. Потому что он сложен, потому что он такой вот, потому что тут навертели такого, что это просто невозможно. ребят. раньше было все просто. Раньше было вот три, пожалуйста, тебе три градации, по этим трем градациям все шикарно работало, люди в рамках этих трех, им не нужны были никакие писанные законы, все было в буквице заложено, все было там заложено, все было понятно, живи в согласии с миром, с природой, с мирозданием, и все будет работать, земля для этого все дает, понимаете, и технологии дает, и все». Но произошло, пошло вот сейчас тех, технократическое развитие. Сейчас мы все имеем интернет, сейчас мы все имеем то, что мы имеем. Мы все рабы на всех поработили тем самым. Поэтому разбираться так или иначе в законах, э, я считаю, что нужно с прицелом и с пониманием того, что, э, что происходит по факту. Де-факто, да, есть, вы знаете, есть две коллизии, есть коллизия де-юра, то, что написано, да, а есть коллизия де-факто. Так вот, де-факто имеет место естественное право, кто сильнее, тут и прав, де-факто имеет место заявительное право, да, то есть на что ты ссылаешься, то и работает, и де-факто имеет место ДСП которая почему-то превыше Конституции, превыше а, международного права и превыше всего. Вот оно вам де-факто. Как нам в этом жить, как нам в этом бороться, вы поймите, что спорить и а, что-либо говорить про то, что... Здесь у нас такие условия, что и этот закон неправильный, и этот не работает, и этот... Да, ребят, ну вы поймите, что на генериле очень много пустого дерьма. Разбираться в нем абсолютно нет никакого смысла, понимаете? Надо де-факто принять за какую-то точку отсчета то, что мы сейчас имеем. Сделать выводы, что это не работает, нормальное здоровое общество в этом жить не может, и сформировать совершенно другое общество, а лучше всего вернуться к истокам. Лучше всего вернуться к истокам, потому что э, все, все лучшее новое – это хорошо забытое старое. Ребят, вот и все. Поэтому сейчас я не вижу абсолютно никакого смысла спорить, э, я не знаю, кому-то что-то доказывать, какой документ легитимен, какой документ нелегитимен. Ничего не легитимно. Со времен 1886 года нет легитимного ничего. Ни одного правительства, ни одного государства, ни одной территории нет ничего легитимного. Абсолютно. Поэтому спорить и кому-то что-то доказывать я не вижу абсолютно никакого смысла. Пожалуйста, будьте любезны, да? думайте глубже, думайте шире. Как раньше жили наши предки, как раньше жило общество, почему у них были развитые технологии, почему все ходили богатые, довольные, нарядные. да, И кинематограф у них был, и связь у них была, и все у них было. Вот. И что-то я не помню до этого года, чтобы кто-то там писал, где-то была нищета, голод и так далее. Это все сделано искусственно капиталистами да вот когда начался развиваться капитализм тогда вот это все вот и сделали и началась война корпораций вот с этого и надо начинать что началась торговая война и мир захватили торгаши но это общество просто сгнило и оно сейчас умирает если мы сейчас с вами не соберемся не объединимся и не изменим мир то мир закончится, вот и все. И я не вижу вот в таких вот условиях и с таким пониманием истории вопроса, я не вижу сейчас смысла нам с вами спорить и что-то кому-то доказывать, где какой закон легитимный. И что-то сейчас, сейчас надо принимать по факту за точку отсчета то, что мы имеем на сей день, да и как-то попытаться развернуть развитие общества в другую сторону. Вот и все.